Закон контакта гласит следующим образом, объекты, бывшие друг с другом в физическом контакте, продолжают взаимодействовать и после разъединения. Любой, которого вы касаетесь, имеет с вами магическую связь, хотя и слабо, пока контакт не станет достаточно интенсивным или длительным и многократным. Магическая сила контагиозна. Это и простой, и сложный закон одновременно. А простой это когда его воспринимать буквально, а именно для целей колдовства. Вот есть человек, да, он обрезал ногти, ногти с ними имеют биологическую связь, а здействовая на его биологическую компоненту, я воздействую на всю его биологию определенным способом. Да? Поэтому отсюда и поверье, да, сохранять в тайне держать все свои биологические выделения, там, волосы, ногти, то есть не допускать до них никого. Да, соответствующим образом утилизировать, то есть чтобы они не попали в руки колдуну, который сделает над ними некие магические манипуляции. Но это совсем примитивно, это, что называется, на уровне табу, это, что называется, на уровне верования. Магия не может так примитивно смотреть на законы. Да, она будет искать причинно-следственную связь в этом законе, если закон проявился, значит, у него были для него определенные причины. А как же можно выявить причины формирования этого закона? Дело в том, что физический контакт наш с вами, он может быть, конечно, иметь какую-то определенную связь. Но эта связь всякий раз разная. А все почему она всякий раз разные? Потому что, например, с кем-то из вас у нас отношения более близкие, например, а с кем-то более дальние. Такое может быть, может быть. С кем-то мы видимся чаще, с кем-то мы видимся реже. С кем-то у нас хорошие отношения, с кем-то у нас плохие отношения. Это все надо учитывать. Это все надо учитывать. И вот закон этот, закон контакта, описывая нам, что единожды сформированная связь держится еще долго, даже после физического разъединения объекта, заставляет нас задуматься, за счет чего она так держится. Физически мы разошлись, из чего вдруг мы будем друг друга поддерживать. Я тобою не пахну, ты мною ты. Чего мы должны друг друга поддерживать? А потому что связь, говорит нам магия, существует не только на физическом уровне, а есть еще шесть тонких тел. И как минимум по пяти из них мы точно можем совпасть. И вот закон магии говорит, что чем выше связь у человека и другого человека, у человека и объекта, тем дольше она сохраняется. И эфирная связь сохраняется дольше, то есть мы с вами побыли в одном эфирном поле, и через некоторое время наши эфирки сейчас смешались, да? и некоторое время мы эту объединенную эфирку еще будем таскать за собой как шлейф, пока она не развеется естественным путем. Но <свечес> а развиется она естественным путем, когда мы разойдемся отсюда. Через 15 минут вы, ваше базовое естественное эфирное тело восстановится, вы попадете в другое эфирное пространство, начнете смешивать свою эфирку совершенно другим другими Но при этом вы еще будете некоторое время переживать то, что здесь сегодня услышали. Имея к этому делу, например, какую-то астральную реакцию, выйти эмоционально. Вы, вы, и эта эмоциональная реакция продлится значительно дольше, чем наше физическое пребывание в одном информационном поле, и энергетическом тоже. То есть мы физически разошлись, эфирные поля наши разошлись, а астрально продолжаем быть связаны, и эта астральная связь более длительно по времени, она уже не имеет отношения к физической реальности, Это реальность немножко магическая, да, можно так сказать. И при этом все присоединяется, все равно связь остается. Эмоциональная, в зависимости от того, что вы при этом чувствуете. В зависимости от того, что вы чувствуете друг другу, ко мне, я к вам, да, вот, формируется некая сетка. Сетка эмоциональных взаимоотношений. Если связь ментальная, она действует еще дольше. Эмоциональная связь может пропасть. Да? То есть вы уже никак не относитесь ни друг к друг другу, ни ко мне, ни к происходящему, но вы помните то, что здесь происходило. Значит, соответственно, ментально вы по-прежнему связаны друг с другом, потому что слышали одно и то же. И все переживаете как-то эту информацию. Так? Да? Это понятно. Да? Есть связь каузальная, она еще лучше. Связь причинно-следственных факторов. Это уже связь принадлежности, связь причин, по закону причины и эффекта, которая делает нас в этом мире более синхроничными друг по отношению друг к другу, чем по отношению к другим людям. Потому что, во-первых, мы в одно и то же время собираемся в определенном месте. Да, и это для нас является правилом, правилом причина следствия. Мы пришли и получили информацию. Ушли, информация осталась с нами. Это является с нами для нас правилом определенным. А с другой стороны формируется для нас определенная причинно-следственная цепочка. Не придешь на занятие, не получишь информацию. Да? Придешь на занятие, получишь информацию. Это причинно-следственная цепочка, которая формируется и в моделях поведения, и в правилах взаимоотношений друг с другом, то есть формирует ментальное тело. Формирует некий, некий общий ментальный срез, мы становимся друг к другу уже ближе, чем были раньше. При этом при всем мы с вами разъедемся по, по разным концам страны или стран. И при этом эта связь наша не разорвется, пока мы помним то, о чем здесь велась речь. И пока мы собираемся в своих планах, в своих житейских обстоятельствах, учитывая продолжение этой, этих встреч, например, дальше. Да, это влияет на, наше, на формирование нашей линии времени. А есть еще связь будхиальная, общая по идейности, и вот она вообще не разрывается, она совсем не разрывается, мы можем не прийти на занятия, не запланировать его в своей жизни, да, мы можем получать информацию каким-то любым другим способом, вот, например, через скайп, но при этом при всем мы ее будем получать, пока это соответствует нашим убеждениям, и по уровню убеждений мы совпали. И эта связь еще более крепка и еще более обширна, потому что поэтому убеждения вы связаны не только друг с другом, но, например, с людьми, работающие работающими в том же направлении исследований, в других филиалах, в других городах, не знакомые друг с другом, тем не менее связаны через общие принципы деятельности. Понятно? Поэтому чем выше уровень связи, тем более она неразрывна. Соответственно, если происходит некое воздействие вредоносная, благоносная, не имеет никакого значения по какому-то определенному уровню, то в зависимости от того, на каком уровне держатся связи, да, так она и работает. Например, давайте условно предположим, что вот, вот мы все христиане. Любовое, да. конечно, упущение, Ну, предположим да, порядке Если бы мы были все христиане, мы бы сейчас здесь не сидели, мы бы сейчас сидели там где обычно празднуют Рождество, где обычно это является системой традиций. Если нужно произвести что-то с всей системой, то есть со всей сеткой, надо воздействовать как раз именно на культовые точки. Соответственно, если нужно сейчас христианам дать какую-то общую информацию, которая должна разойтись абсолютно по всем, ее сейчас надо давать. Потому что все включены в эгрегор, даже если они ушами не слышат, они, эта информация все равно до них дойдет. Вот так вот утром проснутся и понятно, что знаю, да, все, пришла информация, распакована. Папа римский там чего-то сказал. Да, и, да, будут теперь какие то правила, какие-то что То есть люди объединены по общей идее, эта идея их объединяет. Соответственно, в следующий раз они в большей доле вероятности соберутся все в одно и то же время в одном и том же месте. Если сейчас произойдет по христианскому эгрегору удар, его почувствуют все включенные в этот эгрегор, даже если физически они находятся не в храме, не в церкви, не у папы римского там на благословении, они его почувствуют. И так или иначе, но судьбу каждого это повлияет. Понятно? Таким образом, связь, чем она выше, тем в большей степени она длительно влияет. Длительно влияет. Люди, которых, которые нам не безразличны, которых мы любим или которых мы ненавидим, являются для нас точно такими же связующими элементами с окружающим миром. И вот здесь вот очень важно, да, мы с вами говорили об этом на соответствующем занятии, я вот это вот повторю. Здесь очень важно не то, что к вам чувствует человек какой-то, имеющий к вам эмоциональное отношение, а то, что вы к нему чувствуете. Потому что связь идет от имеющего эмоцию, то есть от избыточного давления энергетического, в то сознание, в котором эта эмоция не имеется, то есть минимальное энергетическое давление. Второй закон термодинамики говорит, из большей плотности пойдет в меньшую плотность. Значит, соответственно, тот, кто любит, отдает свою энергию тому, кого любит. И если произойдет какой-то удар по этой связи или по кому-то кому одному из вас, а в данном случае, например, вот по, вот по человеку, которого вы любите, удар в первую очередь почувствует не он, а вы. Потому что вы будете своей энергией добровольно снабжать его в то пространство сознания, в котором он получил удар. Я понятно объяснил еще раз? Еще раз. Пример, пожалуйста. Есть мужчина и женщина. Любящие друг друга. Но никогда не бывает так, чтобы они любили одинаково. Всегда кто-то любит, а кто-то позволяет себе любить. Ну, предположим, мужчина любит, женщина позволяет себя любить. От мужчины идет энергия. Идет энергия очень сильно в сторону женщины. Она, не испытывающая тот объем любви, какой он, принимает от него этот поток, и в рамках одного семейного эгрегора они выравниваются. Этот канал налажен. От любящего к любимому. Вдруг эта женщина получает какой-то определенный удар. Ну, на работе, например. Да, она получила с глаз пробой, порчу на нее навели. Порчу на нее навела какая-нибудь соперница, которая хочет вот этого самого ее мужчину. А он ее любит. Она наводит на нее порчу, делает ей энергетический пробой, энергия начинает с нее утекать. Тот, кто снабжает ее энергией, начинает отдавать ей энергии больше. Она, может быть, там два раза чихнет, А вот у него начнутся необратимые процессы, потому что отток энергии будет у него идти в большем объеме и постоянно, чем у неё. И дама эта, которая навела порчу на свою соперницу, добивается совершенно противоположного эффекта. Объект ее любви начинает хереть и чахнуть просто на глазах своей любовью просто закрывая дырку, которая у него есть. То же самое происходит с любым, любящим существом. Да? Вместо мужчины возьмем женщину, да? она делает, будет делать все то же самое, вне зависимости от психотипа, вне зависимости от энергообмена, вне зависимости от ничего. Тот, кто любит, отдает свою энергию за того, кого любит. Вот на этом принципе работают персональные эгрегоры, например, артистов, которые пользуются невероятной популярностью. Даже слово есть такое в русском языке, когда мы там за любимую футбольную команду что мы делаем, болеем. болеем. Почему болеем? Почему не на одной ножке скачем? Почему не водку пьем? Почему болеем? Вот в этой фразе есть совершеннейший ключ и смысл. Мы берем на себя проблему, которая падает на них. Причем делаем это добровольно, потому что мы добровольно любим. Я люблю какого-то там себе артиста, у меня между мной и им есть энергетическая связь, эмоциональная связь. Моей любви так много, она направляется в его сторону, он о моем существовании знать не знает, ведать не ведать. Он мне ничего не отдает, у нас связь не двусторонняя. Она у нас односторонняя. Значит, соответственно, если с ним случается что-то отток начинается с меня. при этом что называется посреди полного здоровья. Вот такая вот моя фанатичная любовь к какому-то объекту моментально сразу же по нему удар плачу я, Причем мы с ним находимся в разных городах. У меня своя семья. И вдруг я начинаю хереть и чахнуть на совершенно ровном месте. Вроде видимой причины нет. Никто по мне не ударял, никто его посторонних не было, но я настолько люблю того добровольно, кому добровольно отдаю свое время, свою энергию, свою страсть, то есть эмоцию. И связь эта между нами достаточно долгая, что вот этот закон второй, второй закон термодинамики начинает срабатывать автоматически, как только там появляется недостаток энергии. Спросить. А противоположной первой основе ненависти, как это работает? На самом деле работает точно так же, ненависть точно такая же энергия, просто с обратно, если я кого-то ненавижу, я это, как правило, делаю себя добровольно. Если эта ненависть не взаимна, то есть нет двусторонней связи, тогда если что-то вдруг случается с объектом моей ненависти, да, энергия здоровья от меня потечет именно туда. Поэтому и закон для мага очень всегда жесткий Не имей никогда никого ты любишь, никого ты, никого ты ненавидишь. Это закон именно по этой простой причине. Избавляйся от любых своих связей. У мага не может быть врагов, есть люди, думающие, что они враги. Пусть думают. В нужное время, в нужном месте они отдадут свою силу. И чем больше они меня ненавидят, тем здоровее я становлюсь. Потому что они, они меня же и прикрывают. Да? И, соответственно, чем больше они меня любят, тем старее я есть. Мне совершенно все равно, какую эмоцию они будут испытывать в мою сторону. Главное, чтобы она была стабильной. А значит, ментально я всегда буду поддерживать, я всегда буду напоминать о себе, либо как объект любви, либо как объект ненависти, как раздражитель, чтобы они не расслаблялись. Да. А если двусторонняя связь, а если двусторонняя связь то да. а, в зависимости от того, кто любит или ненавидится, или... тогда вы будете друг друга прикрывать. Вот. Но, как правило, такого никогда не бывает. Равновесие в этом мире среди людей не дождешься.